Здравствуйте! В эфире программа «Все о здоровье» и в студии я, Елена Святецкая. Сегодня я не одна, я пригласила для вас врача-сексолога, самого Чехова Виталия Ивановича. Виталий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, что многие мужчины переживают по поводу своей потенции. У мужчин часто случаются промахи в постели, и я знаю, что этого не нужно стесняться. Причин здесь может быть масса. Это и стресс, и плохая экология, проблемы на работе, плохое настроение, чрезмерное количество выпитого алкоголя. Вот все-таки, Виталий Иванович, посоветуйте, что нужно делать, если мужчина замечает у себя какие-то первые признаки импотенции? Ни в коем случае не нужно ничего бояться. Все можно вернуть, и сегодня я вам в этом помогу добрыми советами и напутствиями. Угу. Отлично. А Поясните, пожалуйста, я знаю, многие препараты воздействуют исключительно локально и не действуют на весь организм. Вот что-то в медицине уже продумано, есть ли какие-то БАДы, которые воздействуют на, в общем, на организм и оздоравливают мужчину изнутри? Конечно. Совершенно недавно российскими учеными был разработан такой препарат, как Альфа-Мен. И он работает комплексно. Угу. Отлично. А как его принимать? Как он действует? Что это за препарат? Для того, чтобы проконсультироваться по этому препарату, вы можете позвонить по нашему телефону горячей линии, которую вы сейчас видите на экране. И наши эксперты расскажут вам все. Звоните и не стесняйтесь. Не стоит откладывать проблему. На, не, на будущее. Да, дорогие мужчины, имейте в виду, если вы прямо сейчас уже понимаете, что у вас имеются какие-то первые признаки импотенции или слабого сексуального влечения к женщине, обращайтесь по этому телефону, который вы видите на экране. Кстати, именно там вы сможете получить и подробную консультацию от нашего сегодняшнего гостя, от врача-сексолога Чехова Виталия Ивановича. Виталий Иванович, я знаю, что многие БАДы подобного характера несовместимы с алкоголем. Я Ошибаюсь, вот как принимать Альфа-Мэн, можно ли с алкоголем его как-то совместить? Альфа-Мэн абсолютно безвреден и безопасен, и, конечно, его можно принимать с алкоголем. Звоните и консультируйтесь по телефону нашей горячей линии, и вы узнаете еще много нового о препарате Альфа-Мэн. Как здорово, дорогие мужчины, не отчаивайтесь. Если в постели что-то пошло не так, это никакая не проблема, все решаемо. Звоните нам прямо сейчас, и у вас начнется новая, счастливая, здоровая половая жизнь. Спасибо вам большое, Юлиана, что пригласили меня сегодня. Я надеюсь, что многие мужчины благодаря сегодняшней нашей программе решат свои сексуальные проблемы. Виталий Иванович, с вами было очень приятно общаться, дорогие мужчины. Знаете, что, кстати, подробную консультацию также можно получить на страницах нашего официального сайта www.alphaman.ru. Звоните нам прямо сейчас, и мы еще обязательно увидимся. Спасибо вам большое, всего доброго. До свидания.